Что, покажи этот финучет тогда первым блоком, вторым блоком там финмодель посчитаем. Штенок. Так, ну смотрю ты получается ДДС ведешь там... Кто у тебя сейчас ну, движение денег ведет? Ну, у меня сейчас э, бухгалтер ведет все здесь. Я как бы иногда корректирую, то есть это, mm -hmm. ну так скажем, совместно ведем. Бывают там какие-то вопросы, ну, вот типа которых я тебе, допустим, сегодня писал вот из этой серии. Mm -hmm. там что там относится там к инвестициям, но ну, я думаю, эти вопросы еще пару-тройку месяцев будут возникать, потому вот. что, ну, всякие разные ситуации, которые, ну, не предугадаешь, что они могут появиться, вот, когда с ними надо разобраться. Ну да, да, ну да. Сейчас их много, там все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. Вот все основные вот. операции, э, все понятно. Вообще вопросов к этому нет. Расскажи, смотри, нас будут смотреть, там, допустим, такие же маркетинговые компании. Расскажи, вот, допустим. Ты сейчас, ну, де, ну сам попробовал ну, забивать, сейчас передаешь бухгалтеру, да, там, она что-то недопонимает, ты ей подсказываешь, правильно? Да. Кстати, вот я тут могу вторую компанию, да, подключить, допустим, да. еще разделить, то есть это все будет корректно работать. Ну, ну вообще другую, например, стройка там, например, ну, вообще Но другая. Компания. Вот смотри, вот у меня, допустим, сейчас есть э, интернет-магазин, Который, по сути, нужен просто как бы, ну, как не отдельная работа, так, так скажем, небольшое добавление к клинингу, потому что человек, который им занимается, сейчас в декрете. Вот. И это там, ну, прилетает там от старых клиентов по мелочи. Вот я хочу просто разделить и посмотреть, э, сколько даже вот на учете э, без вкладывания в рекламу, на самотеке, сколько он вообще там денег приносит в прибыль, там, может, это будут какие-то копейки, там, тысячи, там, 30, 40, 50, но ну, чтобы это было вот отдельно от всего этого сейчас здесь все вместе забито то есть и как бы интернет смотри она у тебя плюс минус в одной же штуке то есть тебе приходит на тот же счет на тот же там на... да, да да да то есть счета такие же самые да ты можешь сделать просто там выручка по интернет магазину и себестоимость по интернет магазина и все по двум этим статьям их ловить а, а, -а, а там ты будешь прям отдельную компанию создавать или у тебя клининговая компания там я не знаю будет в другом городе например каком-то угу. Тройку вообще откроешь, или там, ну, короче, прям другую компанию. Здесь у тебя кошельки не будут никак не пресекаться. Ну, допустим, мы с тобой откроем. А кто мы, типа, имеем? И все, они у нас там ничего не пересекается Так, смотри, у меня вопрос: все тот же самый, который насыщенный. То есть, все, что касается да. вот здесь движения, а, то есть как сделать поступление как сделать там списание, как сделать перевод, то есть это буквально ну, 2-3 дня, то есть mm -hmm. можно научить другого человека, как ты говоришь, если вопрос, э, совет там, будущим пользователям программы, все удобно, mm -hmm. корректно забивать, э, научить можно другого человека проделегировать, соответственно, единственное, какие-то точки контроля, там правильно, неправильно забиваются, там контрагенты плюсы-минусы, потому что бывают косяки, я вот их исправлял, но вот мне, допустим, как конечному пользователю, если сравнивать в теории с какими-то там Google, Яндекс таблицами, которые, я знаю, тоже у тебя, допустим, mm -hmm. есть, вот, mm -hmm. мне не хватает, вот я тогда говорил, каких-то сортировок. Вот, допустим, хочу я у себя посмотреть по проекту так. стационары. Я тебя, знаешь, что это Давай мы, короче, ну, заснимем блок mm -hmm. Вот. Ну, то есть у меня таблицы, ну они гибче, то есть, э, ну, мы можем их внедрить там тебе, да, например, вот, они гибче, то есть там сортировки, если тебе дополнительно какие-то штуки нужно, можно туда мотивацию твою прописать, то есть это, ну как бы типа следующий уровень, вот, а. то есть, ну, смысл какой, ну вообще, да, там, ну там будет Саша это в общем монтировать, можно от не вырезать, а ты, например, ну как бы там сразу там за таблицы заплатить там 100-150 тысяч, ну допустим ну, вообще не понимаешь что-то заходишь в сервис им пользуешься понимаешь что тебе какая-то уникальная штука нужна нам. вот и мы уже допустим с тобой второй шаг ну разбираем вот такая штука mm -hmm. сейчас, сейчас мы по сути с тобой в рамках э, ну вот этого нашего с тобой обучения но ну, надо показать вот этот э, функционал да то что он тебе в принципе там э, хватает да там все четко идет но еще бы добавил еще бы добавил еще да, бы добавил, еще допустим бы... пользоваться вот этой таблицей, то есть там допустим прибыли то есть я вот тут mm -hmm. уже понимаю как бы могу анализировать то есть я вот вижу что после того как я вышел за операционки, то есть э, я допустим провалился но я понимаю почему то есть я могу зайти в те же самые, допустим, как бы а, общие расходы и посмотреть, что на повременной заработной плате, то есть у меня раньше сидело два сотрудника, а, которые часть нагрузки там снимали с меня, сейчас их сидит, допустим, там пять. То есть там по какой-то статье, то есть увеличилось, все логично. Вот. А, и то же самое там, допустим, почему прибыль в каком-то месяце, допустим, меньше. А, ну, я вот, допустим, знаю, что в десятом месяце, то есть мы заплатили налоги, соответственно, ну, как бы 100 тысяч из рентабельности минусом, ну, как бы это действительно минус. А, с другой стороны, я думаю, можно вот эту цифру, вот 90, допустим, 7 по налогам, а, раскидать на квартал, то есть там по 30 чем-то на каждый месяц. Ну да, тебе 300 тысяч. Ну, можно, можно раскидать. Почему? Если... Ты хочешь раскидать, тебе надо три, получается, платежа сделать. Я, там. Я, я вот именно, видишь, веду по начисленной. То есть мне по начисленной вести удобно. То есть это деньги, которые вот в моменте. То есть мне понятно. То есть я, если раньше вел в каких-то там Excel-таблицах, я сразу, допустим, пришла какая-то сделка, то есть движение денежных средств, то есть у меня бах, там поступление от клиентов. То есть я графу там поступления от клиентов, если вот она здесь есть, где у нас там поступление от клиентов. Вот, то есть я вижу, что пришло 132 тысячи, то есть я, допустим, сразу там в зависимости от того, на какой э, организацию у меня это и какой вид налогообложения, то есть я сразу учитывал, что я на расчетнике оставляю 7% там, или 6% от этой стоимости и как бы они лежат, как бы не трогаются. То есть ну, как бы я их сразу... Да, а сейчас я просто как бы в моменте, то есть эти деньги, ну, они, после того, как я начал пользоваться этой таблицей, вот ты, допустим, мне сказал, что, э, ну, должен быть, по сути, как он правильно называется, внизу, нераспределенная прибыль вот которая там есть, mm -hmm. то есть а сейчас у меня начала как бы должна будет начать болтаться потому что тут мне надо было а, выдергивать на какие-то там проекты там сайт и так далее то есть я больше дергал на дивиденды вот а так по сути ну болтается да у тебя вот есть инвест затраты например ну вот видно допустим что ты на инвест затраты потратил там 11 тысяч, потом 95 а потом 106 да уже в декабре потратил правильно не-не-не, это вообще показывает, это итог за три месяца. А, это итог за три месяца. Ну, да. то есть, вот, там 10 и 95. А, в предыдущем месяце ты, допустим, заплатил налог 97, а в этом только там 3,5 да, тысячи. Ну вот. да, сейчас вот. просто такой период, что на данный момент, то есть, я вышел а, и из операционки, то есть, а, чувствуется как бы сильный провал, потому что, ну, не все так умеют работать, пока а как надо. Еще... Да, Антон, извини, что перебиваю, но я тебя буду перебивать. Вот, смотри, у тебя, допустим, ну вышли не чтобы месяц месяца понимать. Вот, допустим, смотри, девятый месяц у тебя выручки было миллион двести, а валовой прибыли 670 а типа в этом в октябре у тебя было миллион четыреста, а валовые меньше. То есть у тебя выручка увеличилась. А валовой стала меньше. То есть, ну, как бы, это за счет чего у тебя такая штука? Тут стратегия маленько другая, то есть здесь мы поперли в этом месяце работать больше э, со стационарными объектами, то есть которые будут постоянно приносить прибыль, и в которых потом не нужно будет вкладывать там ни в, ни в рекламу, ни в чё, То есть это уже. Э, а там, до этого это у тебя доля э, разовых клиентов больше, да, получается? Mm -hmm. У них ретачно. Да -да -да -да -да -да. большая... То есть, тут у меня было примерно 50 на 50. Вот. Если бы мы смотрели в разрезе вот сортировку, которая тяга, мобилка и стационары, мы могли бы видеть долю того и того. Вот, вот в эти месяцы, можно сказать, вообще мобилки не было. то есть, ну, В силу того, что м -м, управляющим сейчас а, компанией стал человек, который больше всего прибыли приносил по мобилке. Вот. То есть у нас как бы тут мы где-то потеряли 1600 700 но пока набрали как бы в постоянных сделках. То есть это как бы, ну, так скажем, долгосрочные э, инвестиции, вложения. Вот. Но сейчас этот сотрудник учит других работать, как он работал, чтобы были и средние чеки выше, и все остальное. То есть mm -hmm. и в перспективе, вот если бы вот здесь вот еще пару-тройку месяцев мы добавили, то есть у нас уже будет как бы цифра вот эта плюс вот это. Mm -hmm. Я понял. А в ноябре у тебя вообще получается 560 тысяч, это только у тебя стационарные были? Да? Ты разовые не брал или что случилось? Нет, вот смотри, сентябрь, тут забито еще, может, как бы коряво, может, mm -hmm. не все, но ну, практически все, наверное, забито. А здесь у нас увеличилась, как бы, доля стационаров, mm -hmm. но упала процентов, наверное, на 30 мобилка. Mm -hmm. То есть, сотрудник перед тем, как, так скажем, взять борозды правления в свои руки, а я уже эти борозды правления, так скажем, сложил и смотрел, как на самотеке в разрезе. Э, ну, люди учатся, то есть помогаем. То есть я морально готов всегда, когда новые введения какие-то, там, ну, 2-3 месяца, то есть это будет всегда какое-то снижение. Новые да. сотрудники, во-первых, им надо платить зарплату. То есть вот мы уже как бы теряем э, в общих расходах, получается. Ну, даже вот здесь пускай это как бы там какие-то 60 тысяч. Вот, э, соответственно, потом это будет больше. А, плюс а, у людей нет навыков. Вот, вот смотри, у тебя было, получается, миллион четыреста -а -а, в, в октябре, а потом резко пятьсот в ноябре. То есть, ноябрь-то ноябрь или... у нас уже закончился. Нет, ноябрь мы не закрыли, потому что, вот смотри, какая у нас 500, штука. я понимаю. У нас еще дебиторки на 582. То есть, это у нас получается, э -э вот здесь вот, вот в этой строчке не хватает еще шестьсот тысяч. Ну да, то есть будет миллион вот, двести. Да, вот этот столбик, он будет корректно показан. Да, он, по договору все юрики платят до 15 числа. Вот что сегодня начал вбивать бухгалтер в планирование? Угу. То есть вот эти да. контрагенты, то есть они он... еще не оплатили, то есть они еще только оплатят. То есть, возможно, еще какие-то контрагенты есть, то есть а, я не могу забили. сказать, это не я заполнял. То есть она начинает выставлять счета, сразу вбивает в планирование. Я Кстати, понял. планирование штука э, очень удобная, э, если как рекламу тебе сделать. Но, но смотри, будет... мы когда созваниваемся, мы когда созваниваемся с тобой вот так вот, э, все реклама должна быть. Потом э, техническую паузу, когда берем, ты мне говоришь, что ну что там надо доделать. Короче говоря, вот я никогда не попадал вообще в жизни в кассовый разрыв, вот ни разу в жизни, то есть я такой человек, у меня все запланировано, то есть у меня даже когда я не пользовался вот программой с э, моей то есть я все вел э, в электронном виде, то есть э, у меня всегда было все перестраховано, никаких кассовых разрывов, вот, соответственно, когда начал вести вот эту штуку в сентябре, да, мы начали вести, ну, вторая половина сентября, ближе. 500. Мне вот. кажется, даже. А, ну да, да, да. Я все, соответственно, ввел в календарь планирования: то есть, какие будут поступления, какие будут расходы, 3, 5, 10. Все, на примере уже октября месяца я понимал: вроде все чики-пики, никуда не попали. Вот. Приехал сотрудник, который сейчас занимается у нас управлением компании то есть я ему пересдал бороды управления Маленько расслабил булки, вышел из операционной деятельности, начал заниматься, ну, всем, чем раньше не успевал, там, я не знаю, там, ходить в бассейн, там, отдыхать, там, спать до обеда, там, работе уделять, ну, там, я не знаю. Вот иногда я перед франшизой, короче. Да, то есть у меня весь плом был по работе, вот сейчас идет франшиза, а остальное как бы время, то есть оно более свободное. И я расслабил булки и решил один месяц не вести планирование то есть это вот с октября на ноябрь получается mm. и первый раз в начале ноября я попал в кассовый разрыв ну небольшой как бы то есть э, не учил я конечно что какие-то будут дебиторки э, mm. с другой стороны еще много денег как бы э, выдернул э, на дивиденды ну потому что мне их надо было там э, там в сайт, всякие остальные штуки, там 3, 10, там покупки э, свои, запланированные там, путевки на Новый год, 3, -е, 5, -е, 10, -е, вот, выдернул слишком много и решил не вести планирование, mm -hmm. вот, и теперь с этого месяца вот у меня уже как бы, вот видишь, планирование, оно уже как бы забито, то есть уже сейчас вобьют мне все поступления, которые должны прийти, э, соответственно, сотрудники, которые до 5 числа, допустим, до завтра, послезавтра, они сведут, Uh, все mm, расходы, то есть зарплата сотрудников, там аренда офиса, все остальное, то есть мы все это введем и планированием будем пользоваться, потому что штука удобная, особенно. ты что рекомендуешь ее, да, использовать? Вот для тех, кто начинает этим заниматься, то есть, ну, есть люди, которые, ну, я не знаю, может у них крови, чтобы все было там по полочкам, то есть, я когда у себя вел это все в excel я это все планировал, но вот те люди, которые, как, ну Начинают пользоваться, там, входят в бизнес? Может, кто-то раньше вообще финансово-управленческим учетом не занимался, и есть такие люди, и многие, я их знаю. То есть э, мы там иногда встречаемся спрашиваю: вот как у тебя вообще? Я говорю, я вот такой штукой пользуюсь. Я бы у тебя вот сейчас, да, что там, я все знаю, как бы то все, третье, пятое, десятое. Да, то есть, самое смешное, в голове все. Я говорю, и ты вот можешь сказать, что вот у тебя там за предыдущий месяц? Сколько у тебя была там чистая прибыль, там э, что у тебя такое обидное слово, ебит-то какая была, там, и мы разговариваем, как, я не знаю, там, Печкин с Нострадамусом. Он говорит: ну, оборотка примерно такая, да? Ну, а что, говорит, ну вот пример, допустим, если мы смотрим там какой-нибудь там рекламный вид деятельности, он говорит, да что, вот это у тебя там сделок в месяц, может, там, их, допустим, 40-50, а у меня, как бы их там. 5-6, но они просто с высоким средним чеком. Но ну, ну, мне кажется, я... там я... еще больше нам планировать, потому да, что ну, а там же это, вот тут же есть, э, я тогда вроде э, вел э, сделки. Да, это вот как раз под проектной работы Это да, долгосрочная, то есть допустим, если мы вбиваем, что начали мы ее тогда, закончили тогда, ну... Чтобы понимать, откуда растут ноги, какие затраты и вообще сколько это там сделка принесла прибыли. Да, а именно... У тебя сделка больше месяца тянется, но у тебя видишь все в рамках месяца. А Нет, это... у меня да, то есть это мы в форме теста начинали проводить по каждому сотруднику вели сделки. Потом я от этого отказался, потому что когда начинаешь работать с сервисом, то есть ты пытаешься затронуть вот все как бы его части, весь функционал но потом для себя делаешь какую-то ротацию, чтобы она была удобнее вот именно для меня. То есть ну, вот да. сейчас сервис а, более а, сделан так, чтобы понятен он был мне. То есть раньше а, тот, кто им пользовался, так скажем, финансист, начинал вести, она делала его под себя, как ну, да. ей будет смотреть и пользоваться. На данный момент а, тут сделано все, как удобно мне, чтобы я мог залезть, а, какую-то сортировку посмотреть и увидеть. Вот. Но для этого <связанных> еще надо 5. нам будет потом созвониться и добавить здесь штуки хотя бы в разрезе ну вот там я не знаю там месяца э, всяких движух. А так в принципе удобно, понятно. Ну да. Смотри, я тебе подкою еще вот, смотри, ты говоришь там ебеда, там еще что-то, вот открой прибыль. Вот, если ну ебету там перевести ну, на наш нормальный язык, это будет операционная прибыль. До налогов. Да. Я операционные... понимаю, то, как да. уплатили налоги. То есть если и беда ты можешь, ну как бы говорить, так, операционная прибыль, ну то есть вот она у тебя. Типа, какая у тебя и беда там за сентябрь? Ты говоришь, 469 тысяч 90, 976 рублей, 67 копеек. Вот, если тебя спросят, какая у тебя маржа по месяцу, это маловая прибыль. Ну типа, какая у тебя маржа, понимаешь? Ты имеешь в виду, ну вот 669. Да, если тебя спросят, какая у тебя маржинальность... Не маржа, а маржинальность. Тебе нужно вот эту 669 разделить на выручку. То есть маржинальность – это процент, условно, между ну, валовой и на себестоимость. Вот. Ну, если тебя скажут, сколько чистыми заработал, ты говоришь, чистыми моя компания там заработала 469, я на себя забрал там, 208. Типа ты вот сейчас такой ну, как бы, и это как бы из месяца в месяц. Если ты, тебя будет спрашивать за ноябрь, например, ты говоришь, точные дан, данные по ноябрю будут, получается, не раньше, чем… 15 число потому что у меня контракты да там оплачивают но ну, в течение там декабря ну до середины декабря видишь я когда раньше вел все это в Excel то есть я э, цифры либо прогнозировал либо сводил их уже вот когда мне деньги еще не заплатили то есть я знаю что мне заплатят там допустим 500 тысяч вот то есть я уже и поставил что мне придет 500 тысяч из них уйдет столько-то и я уже считаю еще, как бы, шкуру неубитого медведя там да. рентабельность себе, рентабельность у меня там э, 40%, то-то, то-то, то-то. А мне эти деньги, может, вообще как бы никогда не отдадут. То есть, может, ну придется... Да, я как финансист, бы тебе да, советовал, ну, как бы вот так вести, потому что. Ну, Поэтому типа, что я считаю, как бы в начисленном. Да, да, что у тебя вот. учет это такая я штука. Разница, факты и начислены. Давай-ка бахнем. Я думаю, цифры маленькой должны поменяться. Да? Построить отчет еще, тыкня. Ну, смотри, начислено, это, получается, он включает в себя дату начисления. Ну, видишь, сентябрь шел, да, получается? Сентябрь да. меньше стал. Ну, то есть это типа фактическое поступление денег. А у тебя там дата начисления есть еще. Есть, да, я, вас... я вот сейчас веду по начисленным, мне это удобно. Да. То есть это я считаю, что ну правильно. Ну да, ну да, ну конечно. И ну, круто, что ты сейчас ждешь, да, вот этот, получается, учет, а, потому что, ну, блин, прибыль это все-таки все та штука не которая когда-то нам что-то отдадут а что мы допустим можем с нее взять себе деньги и пойти потратить условно вот это круто то есть если нам еще не отдали мы еще не заработали и это ну как бы и в жизни мне кажется но так и есть ну даже если ты там на работе работаешь там тебе типа начислили зарплату или выдали зарплату это ну две разные вещи так ну с этим вроде разобрались а по Бум-бум-бум. Что у нас там? Так, да, видно, давай да? тогда, получается, по финмодели пробежимся, по ну вот, которую ты. Э, ну, О, хочешь... а мы ее закрыли же. Так, она у меня была специально подготовлена. Ну, давай поищем. Ну вот, да, вот мы вот эту правили. Можно попробовать с нее. Да, создавай здесь э, в, вкладку еще одну, на плюсике с самом левом внизу. Вот эту? Да. Вот и что там ты говорил? У тебя несколько направлений, да? Там типа есть или ну, на что ты хочешь делить? Я хочу сейчас вывести, получается, финансовую модель. Как правильно объяснить? Вот есть и объекты, которые раньше были взяты, допустим, по работе с юридическими лицами. То есть, ну, утрированно пускай там их будет на какую-то сумму, там, 600 пиши, тысяч. Пиши объекты, ну, допустим, в А3, ну, пару строчек оставь, чтобы было в запасе. В А3 пиши объекты с юрлицами. Давай напишем объекты текущие. Чем мы делаем? А, ниже пиши количество, а, что там, средний чек, дальше, а, рентабельность. Так, и дальше выручка, себестоимость, валовая прибыль. Так, и таких у тебя будет сколько групп? А, сколько? Это одна группа, то есть а текущие объекты, и сколько у тебя таких будет групп? Типа разовые и типа новые или что? Как у тебя будет? Ну, вот смотри, я просто хочу делать две разные мотивации, чтобы это как-то делилось. То есть, вот допустим, а, те объекты, которые а... есть текущие, то есть сутрировано, а. давай возьмем. Тут сумму надо написать. Нет, вот количество, сколько у тебя сейчас текущих, количество объектов. Да. Ну, блин, не помню. Ну, давай напишем, я не знаю. Там. Короче, Напишите. давай примерно пиши, допустим, там 5. Давай сделаем. Давай 10, чтобы у нас средняя сумма получилась. Окей. Средний чек, допустим, 70, чтобы 700 тысяч было. Давай. Рентабельность, сколько 800 тебе упало, сколько у тебя там в них твоих? По-моему, 70 написал. А, ну все правильно, да. Рентабельность какая? Так, рентабельность там, наверное, процентов в районе 40 напиши 0,4 не только запятую ставь все и всегда запомни что нельзя точку ставить все выручка пиши равно 70 умножить ну вот равно и прям туда тыкай 70 умножить на 10 70 звездочка и десятку нажимай так где звездочка а shift 8 и на десятку умножить не, не не не 10 так, дубль 2. Так, что делаем? А, десятку стирай. И тыкай на десятку там. А, B4, которая. B4, все понял. Да, роб... и у тебя а, почему-то нажалось. А, Еще раз зайди вот на выручку. Чай я тебя научу с новом и видишь, вверху у тебя формула равно там uh, B58. У тебя тебе надо восьмерку убрать. Ты ее ну, нечаянно поставил. Все, интернет нажимай. Красавчик. Сейчас заходи на валовую прибыль. Uh, пиши равно вот эти 700 которые получились, умножить на 0,4, которая uh, b6. Вот Себестоимость, пиши то, что, ну, тоже равно, 700 минус 200, ну, вот, да, 700 минус 280. Окей, это, ну, то есть, это первая штука, с которой, и ты с нее хочешь что-то платить, да, получается? С чего ты хочешь платить? Вот а, тот человек, который будет заниматься ведением этих объектов, то есть, он будет получать тупо оклад 30 тысяч и все. Но да. если он будет брать дополнительные объекты к этим и вести их, там он уже будет получать процент. Напиши доп... дополнительные объекты. Ну, то есть вот это вот можешь скопировать, где объекты текущие, вот прям с выручкой вот эту всю штуку. И вставить чуть ниже. Да, так, вот это да, A3, да, обводи, Ctrl-C, Command-C. Ну или правой кнопкой, как тебе удобнее копировать да вот и вставляй куда-нибудь от 12 стрелку нажимай да вот сюда и все вставляй 3 а сверху mm -hmm. что он тебе говорит для копирования типа команды лси для ставки control в Видишь, он тебя учит <смех> основу так и а, но ну, вместо объекта текущий напиши новые объекты да? так что делаем ну и сколько ты планируешь их чтобы ну, у тебя появится ну, там, ну, в... там типа три появилось. минимум два в месяц ну, напиши 2 дополнительно, что они вот, типа появляются. А, вот. И сколько процентов, ну, напиши в А19 процент менеджеру. Сколько ты процентов с новых будешь платить? 19 чистых. Ну вот. И, ну, умножай вот это. Ну, пиши равно 56 умножить на 0,2. А ты ему с каждого будешь платить. И, допустим, новых он завел, и все, и ты ему больше не платишь. Или ты ему ежемесячно будешь платить? Не-не-не-не. Вот здесь сидит человек, получает оклад, мутерируем на 30 тысяч. Здесь за каждый новый взятый, пусть он хоть 200 получает, мне вообще не жалко. Просто он будет получать 20 чистых. Раз мы сваловой прибыли, а сейчас, давай сделаем 15 не, да, да, да не, я тебе не, не про то, я тебе про то, что, допустим, первый месяц прошел, ты ему 20% чистых заплатил. Второй месяц ты ему будешь с этого объекта платить? Конечно, он же будет их вести, то есть это как бы его вотчина. Да, да. Ну, смотри, я тебе не спрашиваю, там мне не интересно, Вася, Петя, там мне интересно, как схему мы сейчас будем строить. Пиши, умножить на 0,2, ну типа на 20%, будет. Или просто ты умножить можешь нажать? Умножить и на а, но на а 20 тыкни. Сейчас мы туда 20% забьем. Ну вот чуть ниже, где ты заполняешь а ну чуть правее Б а, получается 20 угу. все интер нажимай вот и внизу пиши 20 процентов прям значок процентов стоит да да да как обозвать процент менеджера а, ну да ну то же самое то что вверху получается можешь растянуть ну также прям назвать менеджера процент менеджера прибыли ну менеджера с, ну с, 50. 50. Угу. так а раз тут у нас не чистая, получается раз свала тогда наверно сделать процентов 15 вместо 20 а, ты имеешь в виду ты типа больше ему ну ты ему хочешь с чистым ну как бы конечно после уплаты налогов то есть все очень важно как бы вот, ну а сколько у тебя налогов там? Ну, все там НДС на этом не НДС, ну давай что это будет на упрощенке, ну там грубо говоря, семь процентов, допустим, налог у нас доход расход уйдет. Ну оставь ему тогда 12 процентов, ну просто чтобы он понимал, ну что, ну короче, когда менеджер мотивацию делаешь, это мой тебе совет, чтобы он понимал, что 12% процентов и все, а там уже налоги еще что-нибудь, как ты там, допустим, по НДС или по ОЗ, ну или по упрощенке закинул, это уже твои дела. Ну, вот mm -hmm. смотри, менеджер сам же умеет считать, как бы, у него как бы, есть голова, есть калькулятор, то есть он берет, допустим, 700 тысяч, вычитает из 700 тысяч э, сначала 7% налоги, то есть у него остается э, 651, из 651 он, допустим, вычитает 351, и вот осталось 200 тысяч с 200 тысяч 20% 40 тысяч, как бы тут гадалки не ходи. А если мы посчитаем, как ты говоришь, что этот процент -то будет вычитаться э, с валовой прибыли, а не с общей? Ну да, но ты как бы с валовой прибыли сделаешь, ну короче, 20% с налогами э, и 12%, ой, 20% без налогов. То есть надо тут какую-то среднюю высчитать, сколько это будет примерно получаться. Допустим, да. получится говорить... там процентов 15, да? Ну да, да, чтобы ты ему говорил 15% с оборота налоги, не налоги, чтобы его вообще не касалось. Но ты их уже учел там в этих 5 процентах. Ну давай, ревом тогда поставим здесь 15. Давай. Ну, я тебе просто говорю, что чем меньше ему... Знаешь, там, вычел себе стоимость, умножал на 0,15. Все, это его. Чтобы налогов было ему. Ну, так проще будет. А то что-то на О, что-то на ИП, что-то еще куда-то. Ну, короче, он начинает плавать. Вот так вот если ты уже сам там на эту на и пешку например все деньги загнал ну, тогда да тогда ну это уже для тебя круче что ты так договор заключаешь так все, и все больше ты ничего не хотел сделать или что-то еще хотел сделать а, нет я хотел все это как бы подвести а, получается вот смотри допустим вот один менеджер Uh, он uh, работает с объектами, которые вот уже есть текущие, плюс он набирает себе дополнительные. То есть вот он получает одну, одну цифру. Так, вот смотри, вот это мы посчитали одного менеджера, то есть вот у него своя мотивация. No, no. Вот. А берем второго менеджера, у него мотивация только вот эта вот нижняя, то есть у него вот этого вот нету. То есть это новенький менеджер, который должен прям новое, непарненное no, no. поле развивать. Ну окей, okay. а, давай вот смотри, напиши в Б, допустим, в B2 напиши январь, ну условно. Так, в B2 написать вот здесь? Нет, B2, чуть правее. Да, напиши, что это, допустим, январь. Мы сейчас просто всю финмодель прям тут зафигачим. Вот, типа это у тебя январь. Mm -hmm. а, пиши выручка, ну. Здесь? Нет, ниже B2, ой, а 22 напиши выручка. Ну, то есть полная, типа. 22, выручка. Да, и тебе надо прибавить вот эти 140. Ну, то есть больше у тебя направлений никаких нету, да? Или у тебя еще разовые сделки будут? Так нет, нет, есть. Я почему и говорю, что ну, вот эти-то штуки, как бы, ну, примерно, Формула-то сам составил. Мне как-то это надо все вот вообще привязать. Вот, грубо ну, говоря, смотри, говоря. смотри, смотри, смотри. Мы сейчас это делаем. Угу. У тебя, получается, тут B2B разбитый на два компонента, тебе нужно еще B2C разбить сюда же, да? Mm -hmm. Так, B2B получается, вот у нас э, получается, вот у одного менеджера одно, у второго, второго вот эта половинка. То есть вот эта нижняя. То да. есть только на проценте, то есть у него вот эта часть да. нет. Ему утрированно с... можно сделать оклад, и плюс процент. Ну, сделаем. Ну, допустим, мож... ну, чтобы за за текущие объекты ты ему хочешь процент еще какой-то добавить, правильно? Нет, у второго менеджера вот допустим вот это как его обозвать менеджер один. Тут нет, нет, смотри направление общие о, объекты текущие. Ты ему платишь какой-то ну оклад, да? Да. Там не платим. А, объекты новые, ты платишь ему процент, оклад не платишь, правильно? Нет, нет, вот у него оклад, вот это оклад, вот это его проценты новые. А это один человек? Это один человек. Для второго человека он будет в основном, или процент выше, ну, утрированно, то он, он будет сидеть на проценте. То есть, это новый сотрудник, может, он будет работать по аутсорсу, пока он не наберет себе объектов, чтобы у него зарплата для Екатеринбурга получалась, ну, не меньше, там, полтинника утрирован. А, ну, то есть, это еще будут объекты новые для другого менеджера, правильно? Да, то есть, тут объекты будут маленько поделены, то есть, как тебе сказать, Подожди, а он больше процент будет получать, или точно такой же? Он будет такой же процент, но у него не будет вот этого волокиты там объекты, которые как бы уже есть, которые надо вести. То есть тут, в принципе, все работает как часы, но надо иногда как бы чуть-чуть подправлять что-то. Антон, я... смотри, я тебя э, э, спрашиваю. Э, короче, ты смотри, мы составляем фин-модель, наша ключевая задача фин-модель составить. Да. Вот, я тебя когда что-то спрашиваю, я тебя спрашиваю, нам копировать вот эти еще объекты текущие, чтобы мы допустим… Текущие нет. Не копируем. Вот. Объекты но... новые тоже как бы мы оставляем, мы в принципе туда просто добавим а, количество объектов ну другое. Если у нас менеджер будет на, только на процентах сидеть, то все да, окей. Да, да, да. А, чтобы для полной картины выручку нам понимать, надо сюда добавить розничные продажи, правильно? копировать где текущие объекты э и валовая прибыль вот ее тоже копируй Так вот эту. да угу. вот и вставляю, где у тебя выручка прям на нее тыкай и Ctrl V вставляй. ну и вставляю туда вместо выручки где-то написал в а 22 mm -hmm вот и сейчас просто тогда делать что эти говорю и можете сейчас картина но ну, откроется что я хочу сделать вот вместо объектов текущих напиши розничные продажи ну или как удобно разница например да и пиши сколько у тебя там чеков по ней там 49 200 по моему какая у тебя по ним рентабельность все все остальное автоматом сейчас посчиталось получается Mm -hmm. а, ты какой-то процент менеджер уже отдаешь, да, с этого? Это я уже в рентабельность заложу. А, в рентабельность, все, хорошо. А, добавь сверху две строки. Здесь, сверху? Не, в самом верху вот А1. Ну, выдели первую строку, да, и там правой кнопкой: вставить строку, вставить строку, вставить строку. Вставить строку ниже, да, или выше. Mm -hmm все супер и напиши в один выручка окей в b на b1 нажми напиши равно так и прибавь вот эти 700 а, а ой, b9 получается до да, плюс да вот это плюс 368 Ага, все, интер. Ну, типа, ты ну, планируешь вот такую выручку. Все, пиши там дальше себестоимость, валовая прибыль, и аналогично тебе надо сделать. Угу. Скажи ему, чтоб не звонил больше. Угу. Так, окей. Интер, нажимай. Вот. Валвую прибыль можешь, в принципе, равно выручка минус себестоимость написать. То на то и выйдет. Да, выручка минус себестоимость. Окей. Okay. А, давай еще выдели вот эти вот три строчки, первую, вторую, третью. И правой строкой Вот прям... Нет, тебе прям вот где цифра 1, чтобы у тебя вся строка выделилась. Mm -hmm. Еще левее, еще левее. И 1, 2, 3 написано прям за них выделяй сюда в бок что? не не вот где 123 написано вот прям за них ну на 123 нажми и их как бы выделя да да вот и правую кнопку нажми ставить строки ниже да вот так вот и здесь э, пиши средний чек рентабельность и количество Ну количество чеков ну просто количество средний чек и рентабельность ну да, без разницы, в каком порядке, в принципе. Угу. Вот. Количество чеков э, получается. Ну, рентабельность. Давай сначала самое простое. Рентабельность равно э, вал делить на выручку. Ага, интер. Вот. Ты можешь, кстати, нажать вот на этот на рентабельность, чтобы она покрасивее у тебя была. А сверху в панели инструментов там есть такой значочек процента не про правее прав чуть-чуть правее там буквально да вот он о да. но ну, количество чеков тебе надо суммировать там вот это 10 потом что, у тебя там 2 и типа 40 но вот, где да, количество равно 10 плюс там, 2 Ага, и плюс 40 угу. Все, интер. И средний чек. Ä, напиши равно. Выручку делить на три. Выручку делить на эту. На, на... Чеков. Да, да, да, да, да. Вот. И ну как бы ты понимаешь, да, теперь вот это то, что у нас выручка, себестоимость, вал, там средний чек, рентабельность. Сколько бы у тебя направлений не было, у тебя есть все равно средние показатели. Uh -huh. то есть у тебя там типа рентабельность 43 процента за счет того что у тебя там все по 40 там типа юрики и 50 там розница то есть розница дает 3 процента рентабельности в общей ну в общей выручке. Uh -huh. вот дальше смотри штук там вставь вот первую строчку ну, выдели и вставь ее ну типа в строку выше Ну типа мы ну как бы там типа январь напишем ставить строка выше да напиши ну типа но ну, это типа мы в январе так планируем сейчас, Не, не, в Б в 1 тебе надо да типа вот это все что мы посчитали мы типа в январе это типа мы с тобой разбираемся с классическую финансовую модель mm -hmm. вот сейчас смотри у тебя получается с 8 по там вот где у тебя эти строки были как его? Ну, вот ниже тебе получается надо пролистнуть да, это можешь грохнуть, потому что она не нужна нам. А, ну и ниже, да, получается. Нам теперь, ну типа сейчас надо по этим по затратам твоим пробежаться. Ну типа yeah. у тебя есть постоянные затраты какие-то? Mm -hmm. Вот, да, их сюда э, сделаем. А, ну ниже от там этим. Вот, да, напиши э, вот в А 36 Ну типа постоянные затраты. Супер. А дальше зайди, вот где у нас там. Ну, прямые затраты были. Вот вторая вкладка. Да, коперни получается. Ну, вот эту всю штуку коперни, два столбика сразу. Да, а, да. да супер, да, да, да. Все, копирую Копировать. Окей. И вот сюда, да, вставляй. Вот, и напиши, получается, вот где у тебя B36, напиши равно. Равно. И справа, сверху, в углу, в правом получается почти такой значок суммы э, нарисован. Да. Вот напиши, ну, сумм выбери. Ага. И тебе, получается, вот эти нижние нужно, ну, как бы ввести. Не, не, подожди, он тебя, видишь, коряво, короче, э, суммировался вот зайди в формулу вверху в самом. А вот, нет. Ну или так, ладно. <laughs> ну ладно, напиши равно. Я понял, что ты хочешь. Да, равно. И, ну снизу можешь вот с 54-й да, начать выделять, да, она пропадет. Вот. Все, интер нажимай. Окей, видишь, у тебя там типа 36 тысяч у тебя затраты. Это старая какая-то штука, ну, три равно 2 хотя бы более-менее сейчас очень. Давай, подробнее. подожди, подожди, подожди, а я тебе дам на, на факультативе этим заняться. Сейчас mm. главный снимать. все, вот. Короче, постоянно, если что, добавишь, в общем. А сейчас у тебя что там получается? Переменные затраты, это менеджеру, ну, и налоги, да, какие-то? Переменные затраты. Да, да, переменные, вот у тебя налог, да, там типа 6%, 1%, процент, процент оператор. Кто такой оператор? Что за менеджер? Что за. Ну да, менеджер 10% ты имел в виду того, которого мы уже записали, да? Нет, у нас давай отдел продаж поставим. А, ну, давай, вот, все, заходи в лист, тогда 12. Сейчас у нас вообще вся финмодель в нем будет. Напиши а, налог вот ниже, да, там. Ну, напиши переменные затраты. Переменные затраты, да, напиши, что там, налог. Вот опять, как с налогом делать, потому что часть идет денег от физиков, часть от юриков. Ну, пиши налог. Ну, налог все равно, да, надо написать, да. Пиши налог. Налог. 6% или сколько там ты пишешь обычно. 2-7 пишешь. Нет, тут смотри, видишь, если брать вот эту штуку, то вот это была высчитана доля безналов на общую сумму вала. Мария, напиши налог 6%, да, у тебя получается, а, 7%, да. не, а не здесь, а прям налог, налог в вот а, 57, налог 7%, да, ладно, короче, да, семерку оставь, и похрен, все, напиши вот рядышком, напиши равно, вот, и где у тебя там эти юрики, да, ой, физики, вверху, выручка по физикам, по Юрикам, может все-таки? Не, по физикам. Те же фи физлица дают э, на ЕПШК или или кто? Нет, все стационары, все как бы денег платят на, ну утрированно давай возьмем, чтобы тебя сильно не грузить, на 7 процентов. А вот э, сегмент, который Битуси идет, там 20 на восемьдесят. То есть мобилка там могут попасться и юрики могут попасться и физики Стационары все. Абсолютно... Мы тогда считали что у тебя полтора или два процента налогов или сколько Ну это надо доли вычитывать потому что сейчас Давай, условно, возьмем на выручку нажимаем умножай на 02 ну типа налоги 2 процента у тебя в самом верху так подожди я запутался все равно мы сделаем. налог 7 процентов вот здесь пишем равно да да, и в самом верху тык на выручку, да, вот на миллион, и умножай на 0,2, ну типа два на 0 0,2, ну типа 2%. процента. Ну, типа Потом какими-нибудь путем также, как мы там с тобой делали до этого, посчитаешь, сколько у тебя но ну, налог? Да, интернет нажимай. Ну типа налог у тебя, ну напиши, ну просто налог 7 процентов тогда удаляем туда, чтобы он у тебя был. Зачем, пускай он тут будет. Ну понятно, ладно, что пиши, интересно. что еще у тебя там, все, ну и процент менеджер, который мы уже записали, да, получается? Нет, тут же у нас идут еще, получается, в переменных затратах, а, клады у меня в этих, в да. переменных затратах, а, да, процент менеджер получается. Ну, напиши процент менеджеру, ну, и вот продублируем сюда, чтобы, ну, у нас был, да, напиши равно, ну, и найди его там, где мы его искали тогда. 26 строй 25 строчка да вот он все нажимай интер. вот сейчас смотри я тебе научу какой-то штуки с 37 по 54 строчку выдели прям все ну да вот так да выделяй по 54 Правая кнопка нажми и сгруппировать строки сгруппировать да, нажимай. Все, видишь, у тебя плюсик появился. Ой, минус появился. Нажми на него. Ага, супер. А, вот где налог и менеджеры получается. Вот где переменные затраты ставь равно. И как бы вот эти вот налоги и менеджеры тоже тебе на объедини. Ну, чтобы у нас одной цифрой было постоянные затраты, переменные затраты. Да, Нет, нажми в... 50... 4, 5, 7, 8, 8. Да, но нам сначала их сложить, где переменные затраты у нас же там сумма не стоит. Mm -hmm напиши равно сумму помнишь мы как делали а ну или так вот и также 57 58 сгруппируй нет, нет, нет. да вот все ну чтобы ты при желании там на плюсик ее разворачивал там вот. все получается которую вот выручку валую прибыль которую мы тоже считали получается с тобой здесь вот, тоже вот эти да ты их вообще все можешь выделить ну, потому что нас самое же главное интересует там валовая прибыль. Ну, ладно, потом выделю. А давай сейчас, потому что эти, ну, потом мы уже финалим, по сути. Так, что мы сейчас делаем? А, с, по 34 тебе надо выделить, получается, сверху, вот где эти штуки все начинаются у тебя. С 28-й? Нет, выше, выше, выше, выше, выше, выше. Да, вот с... С 9. -й. Ну, с 9-й, может, да, давай с 9 -й. Ага, сгруппировать тоже. Угу. Супер. Нажимай на минус, да. Все, видишь, у нас такой компактный, прикольный вид. Внизу пиши в А59 а, чистая прибыль. А, все, ставь равно. А, валовая. Это получается B4. А, минус B36. И минус b 56. Да, ну вот, типа, угу. понял. Вот что тебе сейчас понятно, давай говори сразу. В принципе, все понятно. То есть, мы здесь посчитали. Что-то а... новое для тебя было. То есть, я ответил на твой вопрос, который тебя мучил. Ну, в принципе, да. То есть, если давай, как бы образно давай, говорить. Давай без принципе на правах рекламы. Ты до этого же не составлял. На правах рекламы сейчас все понятно. Да, то есть, сейчас я в принципе могу сделать такую же штуку. Да, так, сейчас то, и это и да, еще. поставить. Еще Затраты постоянные могу поменять. Э, допустим, поставить столбик в перспективе, что у меня будет э, не два. Да, вот сейчас читов, То есть я поставил их, допустим. Подожди, подожди, да, да. Подожди, пока два оставляй. Все плюсики сейчас разверни. Все плюсики сейчас разверни. Ага, да. И получается, выдели с Б2. А, с ну вот, и по самую чистую прибыль. Выдели? Прям вниз выделяй туда. Ага. Ни ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, туда. Прям. Ниже, ниже, ниже, ниже. Все, вот до 59 -й. Вот. У тебя справа появилась вот это, видишь, квадратик такой. Тебе надо его растянуть а вправо. Да, растяни там, ну, я не знаю. Да, да, растяги, растяги, растяги, растяги. Ага. Все, тормози, тормози, но ну остановись. Все, красавчик. Если надо, будет больше растянешь потом. Вот, смотри, твоя задача сейчас отметить строки, которые типа нужно заполнять. Ну, которые ты можешь менять, так скажем. Вверху mm -hmm. заполнить там январь, февраль, март. Ну, то есть, это типа ты на год планируешь, что ты там будешь. Вот, допустим, давай по количеству новых объектов ставь, там, 2, 4, 6, там, а, ну, типа такого чего-нибудь. Ну, в месяц 4... 2 прибавляется, короче, грубо говоря. Да, тут два было, 4, потом 6, потом 8. Лучше сейчас геометрическое геометрической э? Я не знаю, да, о, все круто. Типа вот такой план. А, ну. Общие так и были, да, у нас так остались. По разовому, может, тоже какой-то. Короче, план. со средними чеками тут можно играть, с количеством можно играть, и понятно о будет вот получается, убить? выделить для себя, получается, чем можно вообще править? Можно править количество чеков, средний чек. Количество, средний чек. Ну давай выделим прямо 19, 20, 21 строчку. Не, прям выделя... Не, выделяй их прям а, а, вот с 19. Ну вот прям всю строку выделяй. Ну, ну может так, да. И давай, а, вот есть персиковый такой под желтым. Во, все, ты под желтым цветом, вот, вот. да. Все, ты в моей секте. Вот и выделяя вот этой штукой, что можно менять, ну, чтобы ты не запутался. Нижнюю, короче, типа, менять. Да, и нижнюю тоже сразу выделяй, рентабельность тоже можно менять. Да, видишь, немножко он не персикует, ты вышел из моей секты. Ты можешь сразу, да, три строки там поменять, да, вот так и сразу под желтым, короче, запомни. Все, чтобы я с тобой нормально общался в дальнейшем. Заливать вот этим цветом то, что нужно менять. Вот, процент менеджер тоже э, можно менять, да, получается. Остальное все автоматом формируется. Uh -huh. Ну, понял я. То, что постоянные затраты, ты тоже будешь менять. У тебя там, ну, допустим, 22 объекта, то, скорее всего, ты еще кого-то на оклад возьмешь, но ну, условно Ну, вот. учитывая, что цель стоит минимум 2, как бы, в месяц, добавляешься. Да, да. справляются, то можно как бы. Ну, да, понял. Смотри, сейчас твоя задача получается вот это актуализировать. Ну, я очень рад, что ты учет ведешь, да? А, по сути, вот ты сейчас освоил. Ну, по твой запрос мы сделали тебе финансовую модель. Вот. Твоя задача, получается, ее актуализировать и какой-то план составить там на два-три месяца вперед. В условиях. Того, на что на голову растишь? Ты... конкурента себе на голову выращиваешь. Ну, слушай, я на самом деле не успеваю уже. Как бы мне весело это все делать. Ну, Почему? блин, ну пускай они учатся тоже, ребята. Ну, как бы, чем мне не жалко. Вот, и там напиши себе там январь, февраль, и март, как раз скоро Новый год, у -у -у. Вот, и ты будешь как бы себя планировать эту штуку все Вот, ну... а потом в учете добиваться, чтобы эти у тебя штуки совпадали с учетом. Вот в чем прикол. Все, фронт работы есть, чем заняться на сумме вот, и, ну дай обратную связь, мы с тобой поработали. Чё, как тебе стало и с ней? Ну, я на твои вопросы ответил, на все? Да, на мои вопросы ты на все ответил. Финмоделью сейчас понятно, то есть ее можно, я думаю, маленько шлифануть а. А, именно под мои текущие да. задачи. Да, и ну, даже в будущем, в будущем франчайзе, как бы на ней показывать, как вот это будет в разрезе, а, то есть добавить здесь какие-то услуги. Там, допустим, аутсорсинг, мобильный клининг, там, стационарный, там, тендеры, сколько, да, да, да, ты можешь хоть сколько сюда добавлять, в принципе, на плюсики это там все сворачивать и как бы вот уже в таком формате работать. Аналогия понятна. Я до этого примерно такую штуку вел, но у меня м, основных показателей было меньше. То есть у меня был только средний чек, а валовая прибыль, получается чистая прибыль. Ну, там, и количество чеков. То есть у меня это, вот это, это все это, не было Это, знаешь, это, ну, я очень часто прихожу в компании, у них там, э, ну, как бы все есть, но чего-то не хватает. Я говорю, ну ладно, что ты, благодаря мне там один процентик я тебе помог подкрутить. Вот. Но зато у нас теперь пропасть перепрыгнута на сто процентов Не, так. на самом деле штука очень удобная, да. Да, и ну, она у тебя такая, в общем, ну я вот в дополнение скажу, она вот у тебя такой запрос, у кого-то другой, а, кому-то вот с помощью финмодели про стратегию надо простроить, ну типа что делать, да, прямо сейчас, чтобы заработать деньги. Вот, но вот если будешь пользоваться вот этой финпланированием, ну вот ну по финмодели, плюс чтобы в кассовый разрыв не попадать и отдавать себе отчет, сколько ты зарабатываешь по месяцу, ну вот это основная штука нашего ну, обучения с тобой. Вот. ну, я горжусь там, ты у нас в пятерке из 18 человек, которые, знаешь, нормально делают. Ну, как бы тут вроде ничего такого сложного, но есть кто забивает на тобол. Тут, видишь, у нас с тобой все попало, так скажем, в нужное место, в нужное время. То есть я как раз собирался выйти из операционки к 1 января, но мы с тобой это. Познакомились, получается, в конце сентября, начали это делать, и раз уж такая пьянка пошла, то есть я решил этот процесс маленько ускорить, и сейчас я иду с опережением того, чего я хотел добиться. То на я... Два... Вот, такой то... тол... Тол... Тол... Тол... толчок был, так скажем, принудительность той стороны. То есть я, получается, 2-3 месяца подарил жизни в бассейне там, или да, там, ходьбы по парку? Да, получается, <сих> в бассейне, в Азии. Да. И так, и да ну давай что тогда планируем такие же созвоны я думаю там в, после 15 можно будет созвониться также там ноябрь проанализировать посмотреть какую-то таблицу да вот эту вот в пофинном составил покажешь ну презентуешь ее мне да там по mm -hmm. им ребятам будет интересно и ну тебе по делегированию как бы главное с ним не заиграться вот эти вот все показатели ну как бы под контролем прямо если будешь держать то есть вот этот элемент делегирования как бы не отпускает ну по сути это управление и стратегия то есть ты, ну контролишь показатели раздаешь им там указания ценные и смотришь как это на прибыли повлияло потому что я как бы пропагандирую делегирование но ты как бы в Ахапке держишь управленческий учет и планируешь финмодель а некоторые там а типа все там раздал потом приходят к разбитому корыту, я так не советую, в общем, ну кто меня смотрит, и тебе тоже не советую. Не, – Не-не-не, у меня как раз э, делегирование было на финише, когда мы начали этим всем заниматься, то есть там оставалось две-три э, вот самые такие главные позиции, на, насчет которых я сомневался, оставить угу. их все-таки под своим управлением или нет, то есть они были э, самые сложные, то есть это работа там, допустим, с VIP-клиентами, там э, встречи какие-то, вот. Ну Сейчас... да, Здесь делегирования, да, когда ты, допустим, ну, все делегировал, там лежишь на пляже, э, у тебя какая-то паранойя, ты открыл управленческий учет, такой думаешь, блин, а что я парюсь-то, вроде все нормально, как бы еще там что-то подросло. Ну, как бы гораздо проще. В этом плане, я думаю, нормально все будет. Ну да, да, да. Ладно, Антон, рад, что познакомился. Буду там Виктория. Все, ладненько, давай, счастливо. Пошел побеждеть, таблицы. Давай, давай, на связи